Листаем остановку. планировка Фланировку, да. Просто <соспортировка> Классно посмотреть, как у вас вообще все оформляет. Давайте Чем посмотрим. У нас что также будет такой а, да, в конце? А, ну, вообще, да, сегодня модуль. Проект 500 квадратов, ощутить его в объеме. Честно говоря, думала, что будет больше. Мы с девчонками обсуждали, думали, что будет это больше. Объем, да. А по, да. по возможно, факту 500 квадратов это прям... Это немного. Это немного, Для жизни самое оно, и если у тебя 6 детей, конечно. Тоже да. нормально. Ну, ну общем, так, конечно, здорово, да. Жилье, действительно по-другому смотрится, абсолютно. Вот картинки — это картинки, когда ты попадаешь, ощущение вообще колоссальное. Потому а что ходишь, ты находишься в этом объекте, смотришь, детали рассматриваешь. Mm -hmm. Даже вот этот кессонный потолок вообще ошкарный. Да, кессонный потолок yeah. сейчас под полиэтиленом, но видно, Даже что, что видно. круто смотрится. на вау-эффект. Овальный портал в небо в сочетании с этими колоннами. Это mm -hmm. Мощный эффект.